здравствуйте мои подписчики моего канала хочу показать новости из моего курятника потихонечку я его доделываю какие никакие перемены происходят одних подсаживаю в одно место других пересаживаю в другое место готовимся к зиме чтобы никто у нас и ничто не замерзло и находилась наилучше ну, в наилучших условиях а, ну вот здесь у меня были вот здесь у меня были раньше мильяки. теперь у меня брамы вот они девочки светлая брама вон они какие большие вот эти мамочки а это вот брамочки молодые там темная какая-то брама но помесь это я их посадил потому что брам по крайней мере хоть не забежает их он так ломан браун сидела вместе вот с этими вот мадамами так эти мадамы начали ее обижать из-за того что она просидела 20 с лишним дней на яйцах они от нее отвыкли в общем очень зверские девчата Дерутся как петухи. Сейчас у них петуха нету, хотя вот наверху там петушки сидят и дерутся со страшной силой. Тоже тут надо немножко кормушку повыше сделать, переделать, улучшить. Здесь у меня вот моранчики сидят два петель у меня которых одного я купил нового одного на всякий пожарный пока оставил так они пока еще не несутся и не племенной сезон мы пока все этим там у меня в клетке еще есть 7 маранов здесь девочки отдыхают вон это мини мясные а он их не мальчики мясные. это уже на мясо я их пускаю